Здравствуйте, с вами интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас в профессиональный набор инструментов от компании Kingroy. Код товара 017MDA. Набор состоит из 17 предметов. Kingroy это тайваньский инструмент, тайваньский бренд. Что указывает на упаковке важного производителя? Это гарантия 1 год на набор инструментов. Есть комплектация и указывается основное изготовление сделано по комплектации в наборе идет трещотка, трещотка на 24 зуба, э, силовая, особенность трещотки, здесь нет, видите, ручки пластиковые, есть металлическая, но это намного лучше, чем э, рукоятки из пластика и из резины, потому что из пластика и из резины со временем у вас выйдут из строя сама, это вот, э, сама рукоятка, здесь она из, из, и металлическая полностью, при нанесена такая вот насечка, для того, чтобы не выпадала у вас из рук при работе. Есть реверс и быстрый сброс головки. Длина трещотки 250 мм. Здесь трещотка под квадрат 1,2. 1/2 дюйма. Трещотка разборная. Можно обслужить внутри механизм. Есть надпись «Кенгрой» на металле и «ЦРВ» – это хромбонадивая сталь. Материал в Далее вороток. Длина его 350 мм, он также под квадрат 1.2, он разборной, то есть эта часть, вдруг она выйдет из строя, ее можно заменить. Рукоятка также с насечкой на металле, металлическая. Кенгрой, есть логотип, и CRV v хромбанадевая сталь. И удлинитель, 125 мм. Далее, головки, общее количество головок 13 штук, самая маленькая в наборе. На, 6, на 9 миллиметров 1-2 и самая большая головка на 27 мм головки на 32 в наборе нет особенности набора кенгрой вот на головку вы видите синяя такая полоска есть надпись на, на самой синей полоске кенгрой хром сталь. раньше писали джомани германия но сейчас такой надписи в новых наборах нет, чтобы вы не путали. Потому что есть старая комплектация, старые наборы, там еще надпись «Джома» не присутствует. На новых наборах такой надписи нет. Кингрой на металле есть надпись и CRV v хромбанадевая сталь. Профиль в наборе шестигранный идет. Ну Кингрой профессиональный набор, э, профессиональный инструмент. Очень много отзывов положительных в интернете. И... Также очень демократичная ценовая политика в данных наборах. Как золотая середина, если вам нужен профессиональный набор, хорошего качества, который позволит вам долго. Далее, по кейсу. Кейс состоит из двух частей. Соединяет вот такая вот зависа пластиковая, широкая. И запирание на металлические защелки. Также на защелках есть надпись «Кингроль». Теперь по габаритам кейса самого. Длина кейса 15 см, ширина 40 высота 6 см и вес самого набора составляет 3 кг. Очень плавно запирается. Видите? Рукоятки для переноски здесь нет. Но ну, это такой э, небольшой набор. Здесь собрано самое необходимое для обслуживания автомобиля. То есть набор ключей уже нужно будет докупить отдельно. Но ну, если нам нужны еще головки под квадрат 1,4 также нужно будет докуплять. Надпись скингрой на верхней крышке Professional Tools, пластик здесь довольно жесткий идет. Хороший кейс, хороший пластик, ну и набор, соответственно, профессиональный, высокого качества. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.